Привет, друзья! Меня зовут Егор, и сейчас мы с Юлей находимся возле торгового центра. А находимся мы здесь не потому, что решили обновить гардероб к лету, mm. а потому что хотим помочь вам, нашим зрителям, не потеряться во время покупок в магазинах одежды за границей. Mm -hmm. Вы смотрите шоу «Прогульщики» на канале Puzzle English. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. Погнали! Многие путают слова shirts, skirt, shirt, skirt, t-shirt и shirt, так как у них схожее произношение. Давай объясним, как их различать. Да, давай. Shirt – это рубашка. Она может быть с длинными рукавами long sleeves или короткими рукавами short sleeves. От слова shirt – рубашка. Произошло слово футболка t-shirt, потому что футболка по форме напоминает английскую букву T. Shorts – это, конечно, шорты. Именно из английского языка это слово перешло в русский. А skirt – это юбка. У меня, к сожалению, нет, но это юбка. Егор, do you like this dress or that dress? Uh, I think this one will be look better on you. Okay, I will try it on. Do you know where the fitting room is? Um, It's on the, that side of the shop. А пока, Юля, примерочная, давайте вспомним местоимение this and that. Если предмет, о котором мы говорим, находится рядом, мы используем this. Если предмет находится далеко, this уже не подойдет. Мы используем местоимение that. Обратите внимание, я не случайно говорю про один предмет. This и That используются только с единственным числом Если предметов несколько, например, несколько платьев То вам нужно сказать These dresses про платья, которые находится рядом И those dresses про платья, которые дальше от вас How do I look? You look good, but is this your size? I think it's too small Could you please check if they have it in a larger size? Of course, one minute в магазинах обычно продаются разные размеры. XS, S, MK, L, XL. XS это два слова. Extra, small, очень маленький. S, как вы понимаете, это просто small, маленький. M, medium, средний. L, large, большой. XL, extra, large, очень большой. It looks fantastic, doesn't it? Yes, it does. I'll take it. Надеюсь, вам было не скучно ходить с нами по магазину и вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на Puzzle English, чтобы не пропускать новые ролики. С вами сегодня были Юля и Егор. Have a nice day! Bye-bye!